Подсистема «Мотивация» отражает качество работы сотрудников в денежном эквиваленте. Согласитесь, самым важным мотивирующим фактором для сотрудника является размер заработной платы. В данной системе размер премии зависит от разных аспектов, которые отражают результативность работы сотрудника. Какие объекты относятся к подсистеме мотивации? Чтобы посмотреть их, Откроем вкладку «Задачи». Объекты нашей системы находятся в разделе «Расчет показателей». В справочнике «Набор показателей» хранятся все значения, от которых может зависеть размер премии. Есть показатели, которые предопределены системой. Например, оклад, премия. А есть те, которые созданы вручную. Каждый показатель имеет индивидуальную формулу для расчета и сумму начисления. За разные показатели начисляется разная сумма премий. Все зависит от их личных характеристик. Есть запланированные результаты по показателям и фактические. При начислении премии происходит сравнение плана и факта. В документе установка плановых значений указываются запланированные на месяц показатели и их стоимость при начислении премии сотрудникам. В документе «Расчет фактических значений» начисляется премия по показателям, если их значения соответствуют тем, которые установлены в плане. Смотрите. Показатель «Оценка исполнителю». В плане указана четверка. Это значит, что при оценке «хорошо» и «выше» показатель срабатывает. По факту руководитель поставил 4, поэтому премия по данному показателю начислилась и составила 3750 рублей. Отчет «Анализ расчета показателей» наглядно демонстрирует начисление заработной платы по сотруднику. В графе «Оклад» за фактически отработанное время указывается сумма начисления оклада. Ниже представлены таблицы расчета премии по показателям. Общая сумма премии. Итоговое значение начисления заработной платы. Подписи для сотрудника и его руководителей. Данный отчет можно распечатать, выбрав в главном меню пункт «Файл» «Печать».